Вернее, yeah, yeah, yeah. oh, oh. Верь мне, я никогда тебе не врал, что я тебя всегда любил, и я тебя сейчас люблю, люблю, верь мне. Иногда бываю странным из-за того, что постоянно Я истину во всем ищу и не сплю Наша планета, шесть разных пазлов континента Которые скрывают тайну о нашем мироздании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 любить, а не страдать, добро творить и созидать. Не верь, склонов говорят неправду, им это выгодно, не важно, держать тебя на поводке. Не верь, что мы отличны мы вечны, на первом месте чело вечность. Что мы на волоске И на Воласке наша планета Шесть разных паслов континента Которые скрывают тайну О нашем мироздании Силами света Мы однозначно обладаем В количестве преобладаем Кого угодно победим Силой мысли с бабу найду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 Пора вставать, с колен вставать Закон свободной воли Мы лучшего достойны Мы в праве выбирать Жить, любить, а не страдать Добро творить и созидать нет, нет. Редактор